Вкладка акты. Вкладка акты ранее располагалась, располагалась только на уровне локальной сметы. Теперь у нас есть возможность посмотреть на все акты объектной сметы и на все акты всего проекта. На все акты всего проекта. Мало того, у нас на уровне локальной объектной проекта стали, во вкладке акта стали доступны итоги, которые вы используете в конце концевике акта. Соответственно, здесь есть возможность отобразить необходимые вам итоги.